Пожалуйста, ворота шайбы, когда зубиловцы будут бить поворотом. Да какая от этого будет польза шайби? Шуби не надо. А тут он зуби не будет пользы. Ой, С ума. Лам. И снова опасный момент. Удар! 3-0! Зил! Аккуратнейшая передача на лама. В центр! И еще одна. 4-0. До перерыва еще очень-очень много времени. Провал за провалом все эти издеваются немцы. Главное аккуратность. на ну, соперника продолжают молотить немцы. Посмотрите, Озил. Еще один удар. 5. Это уже даже не шок. Я не знаю, как это назвать. Но здесь на линии были. Судите еще один момент. Right. Причем еще и издевательски забивает. Кросс. Забивал. 34 мяча у него забито в 160 матчах. Фред. Фред. Весьма и весьма. Отлично. Но. Мяч остановлен. Нойер говорил, что вообще... Марселло. Здорово. А направо бы отдать передачу! Есть момент! Нойер! Хедира. Мюллер. Нет положения вне игры. Паулиньо! Прямо! И второй раз! Поворотом Нойера. Как в волейболе <смех> принимал мяч Нойер. И еще раз! Мюллер. Мюллер! Лам. В порядке. Хидира. Против него Оскар обороняется. А передача в штрафную на Лама. Лам. 6-0. Такая песня. Замена сейчас Виллиан появится вместо Фреда. Помню, на чемпионате мира в Германии все время пели болельщики. Виллиан. Закручивал эффект Тайгера. Рамирес. Виллиан. А штрафной по хорошей. по Паулинио. Передача. Опять штрафную. Опять еще один. Он попал еще так, что ни шанса не было. Такси не брал, а ехал на общественном транспорте специальным журналисткам. У нас очень хороший и дружный коллектив. Удар. Бразильцы. Не будет ли поздно? Передача на ход без положения вне игры. Оскар! Можно бить Оскару! Оскар! Забил!